Всем привет, меня зовут Салтанат, мне 17 лет, и я изучаю китайский язык в онлайн-школе Манманлай. Китайским я занималась ранее, однако столкнулась с проблемой преодоления языкового барьера. Но за три месяца вместе с Манманлай я уже вижу достаточный прогресс. И больше всего мне понравился нестандартный подход учителя каждому очень интересный формат уроков, интересные материалы на китайском языке, которые помогают поближе познакомиться с культурой этой страны. Рекомендую данный курс тем, кто просто хочет начать изучать китайский язык или уже изучает, а также кто просто хочет найти единомышленников и развиваться.